События в Беларуси вряд ли оставили кого-то равнодушными, заставляют нас рефлексировать, ну и конечно же или бить по хвостам, или смотреть на шлейф пролетающих информационных самолетов. А мы хотим разобраться в сути процессов и вместе с нашим мудрым Марком Анатольевичем Соркиным как раз и поговорим о том, что же произошло в Беларуси в последние дни, начиная с 9 числа, а может началось даже и раньше, и что будет происходить. Ходить, на его взгляд. Марк Анатольевич, здравствуйте, здравствуйте стартуем, Сергей. вам слово. Ну, что могу сказать? Дело в чем, когда-то Бисмарк в своем завещании к Кайзеру Егему Второму писал, что никакие международные трактаты не произведут к расчленению миллионов русских который сольился между собой, как капельки, разрезанные ножом ртуки. Это неразрушимое государство русской нации, сильное своим пространством, своим климатом и ограниченностью потребностей. Вот этому, собственно говоря, интеграционному процессу сейчас и пытаются противостоять те, кому невыгодно, будем говорить, создание на месте, собственно говоря, Советского Союза, некого нового государства. Я могу сказать, конечно, только одно, что э, я вижу изрядные затруднения в этом вопросе, с какой стороны. Э, кланы буржуазии между собой никогда не примирятся и будут э, воевать за остатки белорусской промышленности, за остатки украинской промышленности. Будут э, различные роды предательства и коллаборационизм. Это неизбежно. Но... Процесс интеграции народов остановить вряд ли удастся. Пока еще, собственно говоря, подавляющее большинство населения на территории э, Советского Союза происхождением из советского времени, и оно помнит мощь и силу советского государства, ну, пока они еще не поняли о том, что мощь и сила происходила из того, что это было именно советское государство. А другой, это, извините меня, это очень сложно <клышко> в наше время. Что же произошло в Беларуси? А произошли обычные буржуазные игры. Президент Белоруссии решил, что может поиграть своим геополитическим положением, как мостом между Россией и Западом. То одним давал авансы, то другим выдвигал авансы, то одним предъявлял какие-то требования, то другим. И вот уже сам признался, что Россия вводит контрсанкции против Запада, а Белоруссия пропускает эти товары на, собственно говоря, российский рынок. То есть, ну, на мой взгляд, прямое, как говорится, предательство, но в буржуазии это всего лишь на все Поиск прибыли. И вот здесь эти два стула, собственно говоря, разъехались под э, Лукашенко. Россия сказала, ребята, это ваши дела, разбирайтесь сами. А Польша, Литва, они грезят воспоминаниями о с посполитой от мужа до мужа. И опять хотят э, польско-литовское государство создать и в качестве быдла под себя подгрести Украину и Беларуси, чтобы они на них работали. Унитазы мыли, понимаешь, яблоки собирали и прочее, прочее, прочее. И, по сути дела, мы с вами видим, что ээ... инспирация событий в Беларуси, их, как говорится, накал произошел тогда, когда, с одной стороны, польская радиостанция. Нехта начала координировать действия оппозиции. С другой стороны, подготовленные боевики с Украины э, приняли участие уже на улицах Беларуси в драке с Амоном. И вот тут э, батько растерялся. А что делать? Э, по сути дела, начали предавать собственные министры и министры иностранных дел. Макев занял Макей занял двусмысленную позицию. И будем говорить, Министерство печати информации, Министерство культуры, и, собственно говоря, а что делать? Ну, когда батьке плохо, куда он бежит? Он бежит к супербатке. И, как сказали мне мои знакомые в Беларуси, нас, говорит, Путин подвел. Зачем он вас подвел? А вот о том, что объявил, что сформирован некий резерв из про, сотрудников правоохранительных органов, которые готовы оказать помощь на линии порядка на территории Беларуси. Все. Протесты сразу резко сдулись. И не случайно, будем говорить так, перед началом этих событий э, постоянно звонили Путину и Меркель, и Макрон, и всячески пытались убедить не вмешиваться в события в Беларуси. Дать якобы народу Белоруссии некий свободный выбор. Какой свободный? Они сами вмешивались. Какой свободный? Вот. Но здесь произошло обратное. Российская буржуазия своих позиций по Белоруссии не отдала. Более того, Лукашенко вынудили сказать, что он тоже вводит свои санкции против Запада. И теперь они с транзитом побегают. Они узнают, что такое настоящие санкции. Когда придется самолетами возить вместо транс, будем говорить, место провоза по территории Беларуси. Ну посмотрим. Дело тут ведь не только в этом. Геополитика показывает, Сергей, что маленькое государство, оно сегодня самостоятельно существовать не может. Оно может крутиться между большими крупными державами. Либо попадать в протекторат одной из сторон. Крутиться между двумя несколькими игроками у Лукашенко уже не получилось. Когда, собственно говоря, Россия сказала, это ваши внутренние дела и А тут, как говорится, когда убирается давление с одной стороны, то э, давление с другой стороны становится непреоборимым. И вот здесь... Э, Пошла речь о возобновлении союзного договора. Я думаю, что это продлится и дальше. А если учесть то, что примерно процентов 60, будем говорить, энергоносителей поступало на ту же Украину из Беларуси, то сейчас, наверное, и капли не поступят. И вот здесь, как мне кажется, заход на союзных государств через Беларуси на Украину. Марк Анатольевич, ну вот вы в телефонном разговоре утром говорили по поводу того, что технология Джима Шарпа дала сбой, пробуксовала, или же еще более серьезный кризис в этих цветных революциях происходит на постсоветском пространстве? Да нет, дело в том, что это, пожалуй, последняя была попытка цветной революции по технологии Шарпа. Ну, будем говорить, противоборствующие стороны тоже чему-то учатся. И, по сути дела, события в Беларуси показали, когда весь информационный накал был резко убран путем ограничения интернета. Отключили интернет и все. И пропала информационная составляющая. Другое дело, что там были люди подготовлены, которые заранее до этого попали на территорию Беларуси с Украины и с Польши. Но и это теперь уже будет предвидеться, поскольку, собственно говоря... Научили работать. Вспомните, когда не могли справиться с террором на территории Российской Федерации, раз за разом теракты проходили. А сейчас они практически прекратились. Научились с ними бороться, научились принимать определенные превентивные меры, так и с технологией Шарпа. Технологии Шарпа закончили свое существование, по крайней мере, на территории Российской Федерации. Вот. Но опять-таки подчеркиваю, играть на противоречиях буржуазии будут постоянно. И постоянно ввергать определенные кризисы. Марк Анатольевич, Марк Анатольевич, можно еще один технологический вот такой момент вопрос. Раньше восставшие люди шли за вождем, за лидером. Потом вдруг как-то резко с Венесуэлы, наверное, все поменялось. Была попка, эту попку называли законно избранным вождем, который из себя ничего не представляет. Ладно, Гуайдо, но сейчас домохозяйку, жену блогера взяли и сделали лидером. И вот уже заявление ее. Я я планирую выступить в Совете Безопасности ООН, я планирую выступить в Европарламенте, я планирую выступить еще где-то, ну такая Грета Тунберг, девочка-школьница-прогульщица, вот я разницы не вижу, что происходит с миром, почему вожди у них виртуальные, инструкторы и командиры, сидящие в Польше, виртуальные, интернетные, а где вот боевой отряд революции? А зачем он нужен? Потому что это ведь не революция, это государственный переворот. А для государственного переворота лидер не нужен. Для государственного переворота нужны определенные силы подготовленные. А лидер, если есть, он же может и в другую сторону закосячить, или в бок, или вправо. А виртуальный лидер он абсолютно послушен. И какая разница, что из себя представляет или что не представляет сия дамочка, купе с немецкой филитисткой, да? Это не так важно. Ее посадили бы, как говорится, на кукольный стульчик, стульчик, за кукольный столик и вещай оттуда. А вещать ты будешь то, что мы тебе скажем. Так удобно, чужими руками, абсолютно послушная марионетка. В чем проблема? И ведь вопрос, она же была очень близко к победе. Очень близко, если бы не Путин не произнес фразу о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов. И вот тут все поняли, что игры кончились, все по-взрослому. Есть формальное обоснование. Марк, Марк Анатольевич, ну, смотрите, когда человек хочет произвести какую-то спецоперацию, он об этом никому не говорит. Все очень тихо, очень спокойно происходит. Как с Крымом произошло. Мы готовились умереть 27 февраля в 2014 году, и вдруг увидели вежливых людей и триколор над Совмином и Верховным Советом Крыма. А здесь президент России поступил иначе. Он просто сказал, ребята, ША, никто не куда уже не идет, потому что. И все все прекрасно поняли. То есть мы, скорее всего, не зайдем, но мы будем помогать Лукашенко делать так, как надо нам. Видите ли, в чем дело, Сергей? Разная обстановка предполагает разные методы. У Крыма с Россией не было союзного договора. Крым не был членом АДКБ. Поэтому понадобился триколор. А сейчас зачем? Есть союзный договор. И я так думаю, что как раз э, Лукашенко Путин дал понять, э, будешь играть свои игры. Не только, понимаешь, копчик отшибешь, падая с двух столев, но и голову ведь потерять можешь. А ему голова дорога, как память. Понимаете, в чем дело? Э, я уже много раз говорил, э, все эти разговоры про демократию, это полная туфта. Нет, никогда не было никакой демократии. Всегда была диктатура чья-то. Демократия нужна только для того, чтобы не дать побежденным снова собраться для борьбы. Их втягивают в эту игру, и все, они уже никуда не годны. Вот как, собственно говоря, Российская Федерация. Да? В 1991 году контрреволюция, и сразу игры в демократию, чтобы не дать сформироваться тем силам, которые вернут Советскую область. Ну и этот процесс, как вы видите, уже э, дает сбой. Если уже произносится на, теле, на телеканалах о том, что величайший государственный деятель, величайший градостроитель, строитель государства очень Федорович Сталин и так далее, и тому подобное, то и здесь уже этот, э, будем говорить, шаблон не дает возможности жить в буржуазии спокойно и вряд ли даст все эти игры вокруг выборов это не более чем Ширма. Всегда, везде, во всех странах, выбор произведен еще до официальных выборов. Возьмите, например, колыбель демократии Соединенные Штаты Америки. Кто верил в победу Трампа? Да никто. Вот. Но, э, будем говорить, оружейному лобби, э, производственному лобби в Америке понадобилась фигура, которая защитит их интересы. И поэтому Трамп победил. Более того, вы посмотрите, демократы ответили на это. Значит, сначала три года попытки импичмента, и на последний год будем говорить, буйство на улицах. а Бунт тунеядцев. А к ноябрю месяцу в Америке складывается вообще ситуация дикая. Побеждает Трамп, демократы не признают выведут людей на улице. Побеждают демократы, Трамп не признает и людей на улице. Вот почему, наверное, и, собственно говоря, Российская Федерация сосредоточилась на собирании земель, будем говорить так, потому что Америка из серьезных геополитических раскладов на определенное время выбрала и внутри бы себя разобраться, а здесь такой удобный способ. По сути дела, если Белоруссия не будет поставлять в Украине энергоноситель, у нее не полетит ни один самолет, вертолет или не поедет там. Я уже не говорю про ракетные установки мобильные. Это дает возможность тому же Донбассу разобраться, как говорится, по полной. С всей этой бандитско-фашистской сволочью, которая прыгает на Украину. Вот. И... Мар Марк Анатольевич, по поводу заявления руководства э, Донбасса как раз очень интересно. Э, они сказали: так ребят, вот там серая зона, пустая территория, которую вы обустраиваете и окопы роете траншеи, блиндажи. Вот мы по ней жахнем, если вы не, не перекратите хулиганить. Потому что по Минским соглашениям и по всем переговорным делам, там ничего не должно быть. И все прекрасно знают, что она не пустая, что там слава герои сидят, их там несколько тысяч. И вот наши вдруг неожиданно для всех говорят: там территория пустая, но там есть инфраструктура. Вот инфраструктуру мы уничтожим и не смейте гавкать. Как считаете, Запад будет гавкать или проглотит гавкать, эту пилю? Он будет, только сделать ничего не сможет. Вы знаете, есть один старый анекдот про слона в зоопарке. Значит, подходит посетитель и говорит, там список, что слон там должен съесть за день. Там длинный список, он подзывает, слушают. Неужели он столько может съесть? Съесть-то он съесть, да кто же ему даст? Так и здесь. Гавкать они будут. У них судьба такая. Только, извините меня, сопоставьте это заявление с высказыванием Меркель, что Северный поток должен быть достроен. Она же это заявила не далее как три дня назад. Все, тема закрыта. Я уже не говорю про стародавние претензии к Германии к той же Польше. И поэтому, будем говорить так, бандеровский режим на Украине организирует. Какой будет? Ну, не знаю. Хотелось бы, чтобы советский, но это вряд ли. Пока там не готовы к этому делу. Будем говорить так. Но я надеюсь на жителей Донбасса, они, как говорится, у себя буржуазии не допустили крупной. Возможно, и дальше так пойдет. Будем надеяться. Ну что ж, будем, конечно же, надеяться и главное в сегодняшнем нашем разговоре, насколько я понял, это то, что планы Запада на новые цветные революции на постсоветском пространстве рушатся потихонечку, а планы России на возрождение российского государства как могучей территории и великой страны имеют право на жизнь. Безусловно, извините меня. Опять-таки, возвращаюсь к понятию демократии. Но обман. Демократия – это обман. Я вспоминаю слова Александра Третьего сказанного. Как презренны все конституции при виде исправной амуниции. Вот и все. Вот и ответ. Попробую говорить, участвовать в выборах автомата или танк. Ну попробуй. Вряд ли это удастся. А вот человек, который сидит в нем, можно на какое-то время обмануть. Как обманули наш народ в конце 80-х, начале 90-х годов. И поэтому здесь однозначно. Сколько раз пытались нашу страну под разными названиями обкорнать, обрезать, подавить военные силы, ничего не получается. Видите ли, в чем дело? Это право народа использовать то оружие, которое под рукой. Наполеон тоже жаловался, что Россия с ним ведет неправильную войну. Ну, пиши мемуары на острове Святой Елены, рассказывай, как тебя неправильно победили. Ну, а результаты не изменишь. И... спасибо вам огромное. Будем стоять многото в сегодняшнем разговоре. Очень рад был, что вы напомнили нам о том, что вы есть. Я честно вам скажу, что вот в этой суматохе с Белоруссией очень и очень многих интересных спикеров просто забыл. И рад, что сегодня пообщались. Надеюсь, в сентябре продолжим этот разговор. Продолжим его в большом формате, 60-минутном. У нас хватит времени все обсудить. Удачи вам, крепкого здоровья, до скорой встречи. До свидания. Итак, Марк Анатольевич Соркин был нашим собеседником. Прервемся на несколько минут. Сейчас вернемся и продолжим. До встречи.